Стиной. Спит уставшая земля, горы, рощи долины скрыла все ночная. Писали меж собою разговор, Меж собою разговор. Вдруг раздался голос не. В Не пугайтесь, не смущайтесь От небесного Отца Я пришел с великой тайной Вам возрадовать сердца Вам возрадовать сердцем. Милость людям посылает Сам Христос, Владыка Царь, грешный мир спасти желая. Сам себя Над Палестиной спит усталая земля горы, ручьи долины, скрылась все ночная.